Дорогие, хотел воспользоваться тем, что сейчас у меня свободное дыхание, что-то записать, возможно, это будет важно. А знаете, вот что-то у меня такое, появилось в последнее время много каких-то таких открытий и очень изменений себя, которые, в общем-то, я сама создаю, что-то такое происходит, и мне приходит. Из мира какие-то ответы и конкретные ответы от людей <laughs> про меня, про какую-то важность меня для них, что, что многие люди замечают, что я есть и что я делаю, поэтому думаю, что стоит оставлять. Что вот сейчас хочу с вами поделиться, наверное, таким состоянием. Когда знаете, вы в каком-то уже на новом пути на жизненном находитесь, стремились к нему, осознанно, в том числе стремились, и вот вы на этом пути, и вы уже понимаете умом, что вы здесь, вы энергетически и физически уже, у вас новая деятельность, новые дела окружение, да, ну что-то вдруг вот вас иногда останавливает, да, ну я подозреваю, скорее всего, да, вот как гипотеза, что это какая-то такая часть личности, которая осталась из прошлого, и она вот в каких-то сомнениях, в испуге, такая испуганная часть, она говорит, она а долго ли это, а правда ли так можно? Да, и нет ли здесь слишком много эгоизма. Ну, у каждого какие-то свои вопросы. Вот, может быть, это не навсегда. Сейчас повезло, а так не будет. Знаете, бывает, когда деньги приходят. Ну, то есть планируешь, хочешь, и все получается, да. А, ну, ну а какая-то часть, ну, но это же не всегда вот так. А потом опять будет какой-то график вниз-вверх вот одно дело, когда действительно это случается и действительно график каких-то взлетов и падений есть, тогда можно уже применять для себя какие-то техники принятия а когда вот еще, знаете, ничего не случилось и просто можно жить здесь и сейчас а вот эта часть вас как-то тормозит я бы назвала это вот каким-то таким моментом, как палки в колеса. То есть, ну, вы сами создаете, да, эти палки. Вот. Обычно все наши части, внутренние установки, программы, они когда-то создавались нами, ну, возможно, в детстве, ну, возможно и недавно, ну, может быть, наращивались, да, более углублялись из детских во взрослом возрасте шлифовались, доводились до ума и до логики, чтобы мы верили вот в это. И как-то вот неосознанно что-то такое происходит. Ну, как бы, если смотреть так вот сверху на это, не углубляясь, как будто это, вот, знаете, какая-то неуверенность, Уверенность в себе, неуверенность в том, что я достоин того пути, да, о котором мечтаю, той судьбы, о котором мечтаю, да, того человека, о котором мечтал, тех отношений, того финансового потока, той реализации. Вот. Но давайте вот эту гипотезу про неуверенность сейчас отложим в сторону и представим, что это действительно защищающая часть. Да, и с этой частью, вот, ну я в таком же сейчас положении нахожусь, может быть, у кого это откликается, да, мы с вами на равных, но для кого-то это в прошлом, ну, про просто просто вспомнит, что да, такое бывает. И как-то вот с этой частью пойдем, не будем говорить, что это про уверенность, про самоценность, про самооценку, вот просто просто проведем диалог вот с этой частью, да, зададим ей какие-то такие вопросы и отдадим ей какой-то такое, знаете, вот просто уважение, если она появилась, да? когда-то она создалась. И зачем-то она еще вот здесь остается, да? А также вот, как вам сказать, но ну, у нас, конечно, наше тело, оно полностью функциональное, и физическое, и эфирное, и все нужно, каждый наши пальчики, да? Ну, бывает у кого-то... Лишняя родинка какая-то, она где-то мешается. Ну вот она выросла, эта родинка. Кто-то, конечно, пойдет ее проконсультироваться с врачом и удалит. вот. Кто-то с чем-то останется. Да, бывает, что физиологично так устроена фигура, что что-то мешает. Вот. Но всегда можно тоже найти плюсы. Там В горбинке на носу, например, удобно очки носить. Вот кому-то мешает свой, например, большой род, ну и в то же время кому-то нравится, да, допустим наоборот большой но ну и можно найти всегда плюсы и минусы да вот что касается нашего физического тела и точно так же вот с этой частью посмотреть на нее вот во первых принятие также естественно что как будто бы это была бы часть физики часть физического тела просто принять да это есть какая-то такая беспокойная Такая испуганная, что-то такое защищает, она непонятно вообще чего. Но, скорее всего, защищает нас от какого-то разочарования, от боли, от страха и, может быть, от каких-то таких действительно пониженных состояний, да, состояний минуса, которые могут быть если случится что-то чего мы не ожидаем то есть успех улетучится, вот ну и вот она есть как какая-то такая родинка или не знаю лишний пальчик и прям вот физически я сейчас буду делать и кто хочет тоже присоединяйтесь вот у меня есть этот пальчик Предположим, на правой, на правой руке, лишний шестой пальчик, я его четко вижу, да, четко вижу, и это часть, которая вот как-то не верит, что я живу той жизнью, которой хочу сейчас, что я получаю то, что я запланировала, то, что я захотела, о чем мечтала, не то, что я сейчас счастлива, сбалансирована, она вот что-то говорит, что это не навсегда. Или с тобой что-то случится, или еще что-то случится в мире. И вот она есть. Я вижу, но ну, шестой палец, вот ну, представила, что там торчит. У меня еще рука как раз хотела левую, кстати, предложить, но предложила правую, значит, так нужно. Она у меня ну не в гипсе, а в специальном таком конструкторе Артес называется и вот там шестой палец, он вообще даже не помещается и он такой лишний но ну, вот я уже представила физически да, и я представляю, если от него избавляться, так это же надо его как-то отпиливать, кровь пойдет вот, и мне нужно сейчас понять и принять все-таки Зачем он мне нужен? Да, и в этом упражнении нужно представить четко. Вот, ну, можете представлять второй нос, третий глаз, а, четвертую губу, в общем, как хотите. А просто сейчас принять, ну, пофантазировать в виде пальца. Мы помним, что это та часть, но сейчас на физику это переносим. Упражнение вот именно в этом. Ну зачем мне, может быть, нужен шестой палец? Просто пофантазировать, улыбнуться, знаете, это уже такая работа по принятию себя, и как только мы не сдавливаем, не вытесняем что-то в себе, да, это просто освобождается и может даже совсем уйти. Как только мы это начинаем вытеснять, подавлять, это увеличивается. Ну, вот, так, вот такие законы нашего энергетического, физического и физического в том числе мира. Вот я представил этот пальц. Ну, Во-первых, я могу пополоваться и одеть э, на все шесть пальцев колечки. И это будет смешно. А колечек у меня очень-очень много. Вот Какие-то я люблю, потому что они новенькие многие какие-то мне там зачарованы на что-то вот и я их тоже одеваю по определенным случаям и как-то у меня такое было я расчищала свой такой ну вот небольшой алтарик который я ну, всегда в медитациях там свечки ставлю и там я складываю колечки которые я чтобы они потерялись. Ну, некогда их в шкатулке складывать. Я туда кидаю, а потом постепенно оттуда беру, одеваю. Тут я его мыла. И там много было колечек. Я его надела <свят> на все пальцы, чтобы не потерять. И знаете, это было так смешно. Ну, так не носят, конечно. Ну, вернее, может, кто хочет, носит, Но я, я бы постеснялась. И вот я представляю, что на всех пальчиках... На всех пальчиках... Галечки. и я представила, что у меня именно 6 мизинец и вот сейчас я вот четко представляю и он как знаете <свы> как такая рогаточка от другого мизинца и вот сейчас у меня появляется знаете какая-то а, какие-то чувства к нему <свы> какая-то даже любовь да посмотрите, представьте, что у вас. Ну, представьте, вот что-то вы придумали, какое-то применение. И начинается прям изменение сразу. Вот, какая-то любовь, немножко такой трепет, слезки появились. И вот такая моя, такой мой мизинчик второй лишний, да. Мизинчик, ну, у кого-то по каким-то да, теориям, ну, по-моему, Лизбурго, может быть, не помню сейчас точно, означает отношение с миром. Вот. И он такой вот дополнительный и такой смешной. И какая-то вот к нему такая любовь, что ли, у меня возникает. Может быть, какая-то раздвоенность, да, у меня вот в, в моем отношении с миром, в моей презентации с миром да и я буду дальше продолжать что-то с этим мизинчиком но уже почувствовала к нему какой-то такой вот трепет что тоже важно и мы продолжаем не знаю как вы пишите в комментариях но я вот уже очень четко вижу Такую мою рогат, рогаточку из мизинчиков напоминает а, знак Y. А вот. Для меня как-то это уже стали какие-то ассоциации приходить. А, какие-то два пути, а, две судьбы, разные пути, да, в судьбе можно выбрать одну и выбрать другую. А вот. И вот этот а лишний, сейчас он вырисовывается куда-то в сторону и как будто он ограничен, да, и я на него смотрю, я понимаю, что вот тот другой мизинчик, он ровно вперед, и у него как будто бы есть такое вот какое-то продолжение дальше, да, там может быть продолжение в виде других тел, и вот он сейчас вот четко представляется, что он удлиняется и дальше вот прям идет такой путь какой-то, что, а этот просто он торчит в сторону и все, да, вот как действительно вариант, вариант, что да, ну что что-то может в жизни а, пойти не так, это может быть, но это вот как какой-то вариант, да, но важно, что я его вижу, я его приняла, и вот опять, когда вот сейчас я говорю, у меня вот как-то все сжимается, и слезы, ну вот он есть, и это так, да, и, и он тоже хорошенький, и как-то это мо ⁇ да, вот я могу сказать такие слова, слушай, да, это, это мой мизинчик. Он в сторону смотрит, у него нет продолжения, да, но и это тоже может быть, да, и нельзя вот прям а, подавлять в себе то, что приходит, какие-то опасения, страх. Мы каждый из нас а в данном случае, я тоже имею право в чем то сомневаться, в чем, в чем то еще. и это не про то, что это обязательно случится, это про а, мой опыт, да, вот можно так прям сказать, этой части, которую вы прислали, ты, ты, ты, это про мой опыт, да, и опыт у меня есть, да, у меня нет пока как бы альцгеймера, чтобы я забыл свой опыт, что, или я не родился только что, как ребенок, как младенец без опыта. Он действительно у меня есть, и ты мой опыт, и я тебя просто сейчас вижу, физически вижу, дорогой, ты да, мой опыт, ты напоминаешь мне, вот, ну, ты вырос, я вырастил тебя благодаря вот своим поступкам тем, что со мной было, как бы моим выводом, моим открытием, моим действием. Это действительно опыт. И ты имеешь право ну, напоминать о себе. Да, сейчас вот у меня путь прямой, он бесконечный, я его настолько выстроила. Я долго к этому шел, и он будет. Я не сомневаюсь, но я тоже и тебя вижу. Да, и тебя вижу, что было и так, да, и ты мне напоминаешь. И это не про то, чтобы даже тебя поблагодарить, или тебя, не знаю, оторвать, заморозить, выбросить, и, или быстрее представить, что ты там сольешься с, с основным. Нет, вот ты действительно останешься на своем месте вот таким в сторону, вот таким вот э, несуразным, не физиологичным, но ты есть, да, и ты останешься. Я действительно могу что-то придумать с тобой. Ну, уже такой вот просто так. Как-то тебя украсить. Это не будет для чего-то, это будет просто для какой-то моей памяти и для уважения самого себя таким, как я был таким что я что-то создал потому что все моменты я мог быть только таким и я получил тот опыт который сумел принять и ты ты вот моя память моего опыта и поэтому я тебя уважаю принимаю да и да я вижу тебя прям на физике, что то есть, мой маленький, несуразный, лишний. А, ну, такой вот я со своим опытом. Да, теперь я, можно сказать, в потоке, на вершине, иду, плыву на корабле своей мечты, такой счастливый. Ну, я с тобой, дружок. Я не буду тебя ломать, не буду тебя забывать. Просто буду на тебя смотреть иногда и, и веселиться, хочется сказать, может быть у вас какие-то другие чувства Ну вот, ты такой мой отросточек, отросточек моего опыта, вот что у меня родилось Родилось про опыт, и я уважаю тебя Уважаю, потому что это был мой путь, моя судьба, которая много лет, да, это длилось. И поэтому просто взять вот это и выбросить. Это вот. неправильно. Даже если бы я так сделала, остался бы какой-то след, какой-то шрам, да, который также давал мне знать, ну пусть ты будешь такой, какой есть, и когда нужно, может быть, ты потихонечку начнешь исчезать, так, знаете, эфир будет испаряться, и как-то как сам исчезнешь, когда нужно, но ты мне не мешаешь, я вот тебя принимаю таким, какой ты есть, и, соответственно, Наверное, я принимаю себя а, того, который был в том опыте, который где-то боялся, сомневался, не верил в себя, у которого была неадекватная, заниженная или завышенная самооценка, которому не везло в отношениях, который не был автором своей жизни. Я был разный, но это все же было я. В этом теле, тело менялось, да, но это было я, и я вот принимаю тебя. Принимаю, Принимаюсь вдох-выдох. И принимаю эту часть. Она действительно вот ничего не несет вот этими вот воспоминаниями, напоминаниями. Это не к тому, что действительно сбудется что-то такое вот опасное, нет. А просто напомнить, что она есть, и бывает даже так. Вот такая у меня родилась практика, и кто хочет, кому это было актуально, пожалуйста, поделитесь со мной, и я всех благодарю. С любовью, Юлия Сагайтис.